Так, может там Лайла это идет? Так, спускаемся да, своим. С... Ай, так сюда, вот так. Обожаю эти деревья, особенно по ним спускаться. Так, что, здравствуйте, я к... Ладно. Нам... Да. И где ты? Ну, ладно, пусть Лайла. Это что там за? Опа, нашел. Нашло. Привет. Что тебе надо? Привет. Привет. Ну, привет. Я пришла к тебе. И чего то что пришла? Ой, самая честная девочка на свете. О И... боже. да я такая. Я ты знала то, что, что я вчера. С тобой? Ты мой сосед. Мне вчера леди Баг. алиса. А, алло, алло, алло, Адри... алло, алло, алло, алло, алло, алло. Сбросить трубку. <сообщев> Это мой телефон. Я сбросил трубку. Мне вчера леди баг давала телесман России. Ты <сообщев> mm, Прикольно, леди, летала... леди Баг. Жалко, у нас за... нет Леди Баг в городе. Разве ну, баг? мистер Баг, не важно. А, ну, одно и то же, да. Все лишь ты. И там я видела Только Лукашенко. Почему я бисишь? Кто ты такой? И он мне пожал в руку. Ты понимаешь, Адриан? Файла, все, пожалуйста, жми. Файла, может быть, самая чистая девочка на свете? Все хорошо идёт сюда. я вчера видела фараона. Алло, Олег? На каком она татарском говорит? На каком она татарском говорит? Вроде на русском. Она знает 15 языков. Да. Да Я знаю азербайджанский, русский. Олег. А Алек Алек Алек Алек Алек Алек Олег. Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек Алек есть Такое слово, это у тебя переводчик написал такое. А еще я меня мама вчера записала. Он на японском сказал, на китайском. В самую лучшую виповскую школу, да. Да, а какая из? А в нашей учишься? Ладно. Нет. Эта школа находится в США. США? В Нью-Йорк, да, поедешь? Да. А подожди, mm. как она называется? Я туда У вообще нас каждый день ежем. Один друг хотел в Нью-Йорк поехать, не сказал, не поедет. Как, а как эта школа с этим да. называется? А? Как, да я как не как помню, меня зовут... только, только туда Да, да, да. Нашепся с тобой из хорошей сети. Леди дор. Леди дор. Из Леди Дор. Из Леди Дора нам говорит, что. ошибочки. Не чай, не чай. Ну что-то он не поехал, наверное, он да. Знаешь, да. как Лайва, да, не врут, ну ладно, не да. врут. Лайва не врет, это факт, Лайва, ты никогда не Лайва. врешь. Вот ты никогда да. не врешь. Лайва, никогда не врет, Ребята, давайте продолжать, Пойдем в ресторан Пойдемте, мой ресторан, Будем, будете меня кормить, а Привот, точно, это мы... же твой. это что там такое? Это Лука и я здесь рыболовка. Да а нет, да, я выглядел? вот про дверь, вон ту, которая там стоит. А что за дверь? Какой-то живёт в таком ладно. Подожди, в городе Лука уехал. Ты розовый кто? Розовый Олег. А, ты что дерёшься? Олег, что ты Розовый такой. Ой, Со зрением проблемой, я зеленый. А, Олег не розовый. Не вкусный, Олег не розовый. Не вкусный, Олег голубой. Олег угощайте, невкусно. Это не, не Ага, а Тут ничего не вкусно. Олег не розовый. Олег голубой. Не идите сюда. Что это с нами разговаривает? Какие большие силы с нами разговаривают? А, я телефон забыл сбросить сейчас. Чик-чик-чик-чик. Все. Вроде бы. Ну ладно, я пойду. Чик-чик-чик-чик-чик. Все, сброси. Так. Хай, стейк мистер Бага, самый сочный стейк в истории. Да, я угощать и... никого не буду, вы должны меня прокачать. Не покупайте, это, это плохо. Не тратите свои деньги. Хотя а у, у кого-то их, наверное, и не будет. Так, я Господи. себе тоже куплю стейк мистера Бага. Я, я себе салат лучше закажу. Я тоже себе куплю мистер больше, какой, стейк. Какой, Все, Я стейк, мистера Бага. Какой Я салатик захожу. Я, я на Демете. Про... Я... Надо стейк ми... я... мистера Бага сделать Прощайте. Так, стейк мистера Бага. И бургер, тебе по Да, я питаюсь, только нет. Нет, Я не еде Ну все похороны. Ну чтоб ты похороны. это меня столкнул? Я. Ты офигел? Полете, полёте. Офигел меня сталкивать. я если бы я его ноги сломал, ты вообще офигел? Ты вообще думаешь о последствиях? Откуда выжил? А вот как не ты надо. не выживешь. Повезла тебе. Андрей. Сам ты Андрей. Нет, Олег. Ты был так молод. Так, давайте позвоним Аве, она в городе еще. Я сожгу твой телефон. Я помню, Азию. я тебя. О, она. Она да. отручает. А отвечай, сыбай, зарити. Ай, этот мерч ходит, огонь... а дорогой. Ай, ай. Ай, ай, ай. Я возле дома. ай. Ты возле дома? возле Ай, Возле какого, какого дома? <связь> возле моего нового дома. Ай, ай. Ай, ай. дома. Дом? Старый дом нашей гробыни. Какой гробыни? Какой гробыни? Маринетта Маринет Мерлан? Да. А ты что такая счастливая? <сёк> ну, ее комната теперь моя. А, она <сёк> же тебе а. фахата. Так, пойдемте. А когда ее там будут, это? <сёк> а ей что, Габриэль Когда, стойте. Сегодня. Сегодня это а когда... Сегодня! Сегодня это когда? Сегодня во сколько тупают и мозги куриные уши? Через пять секунд. Что? 5 секунд. Ну ладно, сбрасываю это от лошарки адки. нашел Давай, новый способ оттукну. обхода. Кстати, этот город арендовал мой дедуш, мой пра пра пра пра пра пра пра пра А ее еще не вынесли, наверное. Ее не вынесли, да, наверное, еще. Стой. Я... Я стой. Стой. Какой водой? Нет. Святой. <с <insan> <с <Wilson> <сilch> <сilch> Ладно, нет. Я, короче, вы тут <силح> <силح> это я... А я... Телегра... Пш... Пш... Включите телеграмку, она обожает эту песню. Телеграмку? <não>. Нет, я включу ютиграмку. Нет, Что? Люси Пуси. Песня. Люси Пуси. <свят> включи Хорошо, вкрась. Там на экране. включи. Ее любимая песня это Люси Пуси. Люси, Люси Пуси на Люси -пусина, Люси Дуси на Туси, Люси Туси, Люси Пуси. Туси, -пуси, Туси, Туси, Туси, <свят> <свят> Я не понимаю, сейчас пойду молью, Эмили, пойдем поговорим? Эмили, че ты Адриан, случайно, ты на одной лице. Привет, а ты случайно, неприемный, Адриан? Вы просто с Эмили на одно лицо. Слушай, тут вот она это... Не рассказывает. Должь, страшно, слышишь, Я она да. жила. Все маринет похитили. маринет похитили. обманули. обманули, маринет там нет. Реально, устраиваем битву экстрасенсов, кто украл. Маринет, тело Маринет похитили, люди, срочно! Кто похитил? Тебя украли, даже не знаю, бы мог Хризантема украла Маринет. Даже не знаю, кто плох Верни Маринет, верни тело Маринет А, вот, Так, мы гроб перестроили Маринет там. Да. Чтоб душа не Ребят, я прошу минуту молчания. Нифига себе, все замолчали. Положу ей. Твоя комната теперь моя. Все, давайте уходим. Я не могу. Плачу. Вот. Эмоции... Офигевшая. Плач. Я тоже не могу. Я получил, господи, Девочка моя. Красивая маленькая. Нет, я маринет. И все лишь у меня. Я буду походить. Я оттамчу на свою подругу. Ай. Ай. Сматывай Я в свой подвал. Валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим. Я не хочу тут находиться. Я отомщу за свою подругу. Мы уже поняли. Пошли, отсюда. Лонг. а бурю. Лонг по часовой. Вот, где это? Что-то мне это не нравится. О, привет, кролик. А вот она, она где вот это, дома Адриана. Надо, да, да, да, туда. иди туда. Ты недоделана. Аккуратно, а если она попадет... Я знаю, не без тебя. Где а! вот, она? Тики. Вот, брашница. Это брашница, она даже не Диана. где она? расправь, ноги. Ну, э, давай. Где Мистер Бак здесь. Привет, Здравствуйте. Какedy? Ой, она там. на божук. Где она? Ты Вот она, она я на сейчас такое сделаю. Ты. -дом... кролик. Дом -как, как? Я, купил, я купил, одежду на похороны, бедная Маринет. Пауза. Отлично. Что происходит? Победил мистер Баку. Пау безина. Пусто. Что ]huh. происходит? Пауза. Себе... не умеешь заделать выгнались париндаль тема теперь я зайду в историю я пауза забываю... Ой. она поставила всех на паузу остался не попадешь не попадешь не переплюнешь если честно не переплюнешь если честно не переплюнешь честно, не переплюнешь да и так Дейзи Ликуй! Так. Если честно, я не понял, как бразница стала от паузы. Потому что это мои силы. И что? Да. Это, это правда. никто не лишь Пауза! Лири! Лири! Дейзи, смейтесь! Переход во времени. Алеша, я тебя на паузу поставил. Я спасу все положить. Сейчас я на тебя такой кипяток оболью, надо мало покажу. Я Кролик сейчас кипятки. тебя перемещу. Кролик не дадим, лапы поотрываю. Так, теперь надо пустить. Хочешь, чтобы... Да не приклеены? Получать, получать. Пау. Давай. Да чего не приклеились? Дар! Я выбираю силу ответственности, мистер Бак, моя скрытая сила, я могу тебя освобождать. Пидела красотка. Я не просто пигела, я Арнегела Да мне хуй ты. Пауза. Пердатель. Пауза! Так, но дело в том, что силу я могу использовать только раз. Бражник, ты мне мешаешь. Пауза. Ну надо. Лири, перезаряжаюсь. Лири, так подкрепись. Следняя. Так. Так, ралливелла. Так, нет, не надо так. Так. так. Спи. Пауза. Спи. спи. Я, еще... спи. Я выбираю себя. Да, ты должна поспать. Ты должна поспать. Ты должна поспать. Ты должна... Нет, пауза. Ну что ж, герой. И Вы под моим контролем. Ладно, бог с вами. Я освобождаю всех. Ай я... я твоей же стрелой сейчас по тебе. Получай, брат, пауза, мистер. Бак, мистер Бак, мистер Бак. Э -э, алло Алло баба бук. Ба -бу. Сейчас твоей же стрелой алло, по тебе. Баба да елки да, палки Я, я говорю по-йо Он короче в паузин, да? Опантюйся. пауза. Получай. Не видим пауза. Какие же вы бесполезные. Проснись, мистер Бак, проснись. Пауза. Останови. Пауза. ]ばい. Мистер Бак, я нам нужен талисман второго шанса. М нет, нету, у меня есть идея, как справиться с ней по-другому. <рекуум> так, э э невидимость. Мистер Бак. Как я боюсь. А <рекуум> И остальные Простите, уже заморожены. Теперь возвращаюсь. Треть, трансформация. Так. Мне а mm -hmm. mm -hmm. Это неудобно. Мне бы... Я еле как смогу убежать в помощи. Так, мистер Бак. Ой, по мне чуть по мне чуть не попали. Пауза, пауза, пауза, пауза. Говорит, пауза. Она неудачница. Нужно как-то к ней подойти, но нельзя подойти. Возле нее дракон, возле нее кролик. Пауза. Паузы. Ты что, попасть? Пауза. У тебя ты как Да, у меня тоже Пауза. Невидимость. Слушайте, у вас чрезчурынбувые силы, я думаю. Кролик, пора проснуться. Просыпайся. О, спасибо. Остальные... не забудьте меня... Пауза. Дракоша, проснись, проснись, Дракоша. Спасибо. У тебя удивительная сила, свинюшка? Она уже свои... меня мои силы не работают. Жалко. Ну, хотя бы прикольные... Так. Мне бы такой талисман. хороший другой. Ну ладно, пока мне мой устраивает. Может, мне... Откатить. Боже, ты меня напугал. Зачем это мне? Знаешь. С тобой еще в порядке. Можешь предметно-то забрать. Мало тикет слияние. А, нет, не надо. Сейчас ты станешь, видимо. Я ее попробую схватить. А ты... Порви ей. Хорошо я сейчас перезаряжу к вами. Переоблаши. Вменьшение. А пусть Мистер Бакало, алло, я ее сдержала? Ой, я случайно два колчана стрел уронил, таких же. А, пауза. Ну, мистер Бак. Здрасте. До Кролик, и я заберу тебя, талисман, если не объявится герой. Так, а теперь пойпался пауза. Достанем кролик. Приветик, что ты мне сделаешь? Правильно, Хастись, ничего. Садись, ролик. Невидимость. Освобождать? Беги, балбес. Мистер Бак, ловите. Если еще раз. А. Ты же бы Ловушка, ура. Невидимость. На. Привет. Что? Посмотри вниз. Опа. Пошла. Привет. Привет. Привет. Привет! Морозка! Привет. Да. Ты, ты стреляешь не за меня. Выхватывай предмет. Я оторвал, я рву нить, рву нить. Может, оторвать ее? Ой, быстрее! Да, лови! Раз... Лови его! Ум... Нет! Умножиться! Так, она просто прославка! Привет! Пора! Я ее сгнуваю! Пора! Изгнать! Им быстрелом, не смей! Где она? Исчез он ее пробил. Кажись, она изгналась. Вот она, акума, она тут. Пора изгнать, демона. Иди, маленькая бабочка. Опс. Где мой супершен? Сразу нас новый Где? Давай, Где? На Чудесный мистер Бак. Все так. У меня мало Но времени, внизу. мы справились, получилось. Ай, так все, пошлите. Он, точнее, ну дракон. Да нам с тобой еще да. надо будет поговорить. На крыше встретимся, Адриана. Перевоплощение, зарядить быстренько и я влюсь. Боже, было близко, да иди прячься. Это информация, дракон. Ой, то есть. Господи, он кознини. Он к Ди-трансформация, ди-трансформация. Тики, Мола, кушайте. Чё тебе там надо, Лайва? Тики, прячься. Адриан ула, не дома, он прячется от этой Ну-ну. Точно, у нас, у нас же встреча. Туперкируем, я пять минут говорила Ликун. Тики, Изя, давай. Ликунь. Ой, ты чё там стоишь? Не, блин. С тобой-то Так. Да? Пойдём. Пойдем. Да. Уго. Проходим. Привала. Что такое тут? Ладно, проходим. Уго. Ты что трансформируйся. Это трансформация. А дай свой талисман. Тулисман. Зачем? Надо. Мистер Бага, прием. А. Вы где? Йо, пойдем. Я Ладно. тебя выпущу отсюда. А зачем талисман? Ты отсобрал. Где я? Вниз. Полив туз спустись. Все, Лиса, так. встретимся на кашаре, Анна. Ой, привет, пойдем. Без полезной кролик вообще, надо его закопать. Кролик спит просто. Тебе нормально что за кролик? Нормально. Нормально. Посмотри тут. Аку... Зачем бабочки? Давай. Да. Это бабочка редкого вида. Это на долго? Да. Это бабочка редкого вида. Да. Ты же куда-то уезжаешь, нет? Я? Да. Ну бывает. Ну все, давай. И где Пигелла? Свинелла! Да. Так, погоди. У меня есть еще одна. Да, ёлки-палки, я сама. Сам? Сам, да. Ты же Пигелла? Какие стены тут неудобные. Привет. А моя кофточка? Привет. Алиэкспрессинг был. даже Давай. Лаванды. Никакий, да Пойдем. Прикольно. Это... Что? Талисман. За, за что-то... Ну ладно, переоплощение, Дейзи. Да так как я являюсь хранителем, Талисман мне нужен твой. Дейзи, да я, я тебе одна, навсегда? Да. Дейзи, прости, я тебе еще не приготовила себя сало. Прости. Давай, сало. Ой, у меня ты для ты тебя ты. новый подарочек. О, новый киндер-сюрприз, классно. Лонг-сан, хм. снова вас видеть. Либо Ой, ты можешь помой. быть пигелой, потому что у, них, у нее силы нормальные. Сила-то нормальная, если, если я буду. А у дракона бесполезная сила, но да, Похожая сила. Да нет, у него другая. Я смогу, могу превращаться в воду, смогу превращаться в воду. На время. 5 минут. На пять минут, да. А силы скрытые какие, знаешь? Да. Какие? Я могу, я могу превращать людей в воду. Интересный вопрос. Молнию, воздух, молнию и воду. Тоже на пять минут до твоей да. детской трансформации. Ну, если я вырасту и смогу проявиться вечно, то это будет индей. Ладно, ты же прощай, дети. Так, а где Ничего. у меня? Ничего. Так, Ой. новый... Привет. Пойдем. А у меня здесь будет стоять новая дверь. Ну, давай. О. Так, все, сюда-сюда, подальше. У тебя вот такой. Привет. Можешь... Оно, шкаточка. Трикс? Да, у тебя не будет дракон, теперь у тебя будет Трикс. Прикольно. У меня сила иллюзии. В ладейке. Нет, земля в иллюминаторе. Ага. Давайте да. выпущу. Мне нужно будет купить вам очень много... Денег, так, а того... Честного... А этого нет так, был, я нету, я так понимаю. Он купить. уехал, что ли? Где-то... Он уехал, наверное. Ладно, мне... Ну ладно. Рикс, да, Распорт... мне надо с тобой поговорить. Да, да ладно, Лирилу. Боже мой. ты уфиг сделаешь. А а, Отправлю да? да? на первую... Что подружки? тут делаете, Блан? я не понял. Лонг, обрежь не писаем. Ч ты тут делаешь? Ну ладно, Адриана в комнате красота. нет? Ветряная нет, красота. я его жду. Вот да. ну, ладно. Три. Эм. ладно. Трикс. Дай лапу. Вау, прекрасно. Это что за земля Какой забьем костюм? Хвостик так прикольный, а, так прикольный. Я месье, а, нет, месье... Земля в иллюминаторе. Думаешь, Ладно, всё, я, я пошел. воздушный бакон. Вы тут... Думаешь... Когда придет Риан, скажите, что я приходил. Обязательно. Так, такой так, ебёный костюмчик. Думаю, что буду... <связываешь> я буду... Ну Кофе <-ка, связываешь> <связываешь> <пошла отсюда. связываешь> ты здесь делаешь. Ну-ка, вышла отсюда. Урица-то украшенная. Так, пойду протестирую дракона Ой, привет, тоже новая супергеройка. Привет, М да. Привет, меня зовут Миссия. Меня зовут Миссия Дракон. М а я, я, еще не придумала. Так, не понял. Пойду тестировать дракона на воде. А, а там, там на воде иди, а. а мне надо. Тут, тут я что-то не понял. Алю, прием, мистер Бак. Мистер Бак. Мистер Бак не в зоне доступа, пожалуйста, перезвони позднее. Да, Южка, Рала. Водяной дракон. Прекрасно все. И элементарно. Так, попривет, позже сделать. Привет. не рад вообще. Открою небеса. что приходила? Ч ⁇ приду к тебе. Ну ладно. Ладно, да, трасамацетикс.